Здравствуйте! Сегодня 20 апреля 2017 года. Вот видим, какая погода на улице. Сейчас подойдем к градуснику и глянем, что здесь показывает он. Вот как видим, на градуснике температура около 5 градусов мороза. Видим, какие растения. Вот пельпаны. Набрали бутоны. Вот бутончик на пельпане. Уже вот-вот должен был распуститься. Он, конечно, уже погибнет при такой температуре. Вот видим почки какие на розах. Все-все, вот уже позеленело. Почки на деревьях большие тоже вот. Сейчас посмотрим какие, не говоря о том, что какие почки на винограде. Вот видим какие почки большие на яблоне уже. Вот. Малина. Видим вот какие листья уже большие на малине. Какие необходимые меры возможно предпринять для предотвращения полного вымерзания от морозов деревьев или кустов винограда или других растений? Полной сохранности от вымерзания мы не обеспечим, но хотя бы частично обеспечить мы сможем. Потому что прогноз уже предсказывали, что будет похолодание. Это регион область. область. Прогноз подсказывали, что будет понижение температуры до минус 5 градусов. Вот оно и есть. Конкретный пример я приведу на кустах винограда. Те сорта, которые мне необходимо сохранить, я их уложил на землю. Хоть до этого я уже подвязал данные лозы на шпалеру. Но пришлось мне некоторые лозы опустить и накрыть их лапником. Если у кого такой возможности нет, то необходимо предпринять тоже меры по обеспечению сохранности виноградных лоз, если почки уже большие. Если почки маленькие, то ничего страшного с ними не произойдет. Необходимо их тоже уложить на землю и накрыть каким-нибудь материалом, но если 5 градусов мороза и почки пошли, ничего это не уберегет. Но расстраиваться не следует, потому что из этих мест пойдут новые почки или отрасли пойдут, или почки, которые спящие. Просто будет с опозданием идти плодоношение данного винограда. Но все же таки виноград весь не вымерзнет. Тут расстраиваться сильно не надо, потому что все равно мы его весь не уберегем. У кого большие плантации, то там тем более он этого всего сделать не сможет. Вот как видим у меня виноград наш шпалере есть. Но почки на тех, которые я взял, не сильно они выдвинулись. Поэтому я их не, вы... не ложил на землю. Вот здесь почка, как мы видим. Такая большая. Ну, погибнет, погибнет. Я сильно не расстраиваюсь. Отрастет или пойдет отрасль снизу. С этих мест пойдут с почки отрасли. Или с других мест. Я сильно не расстраиваюсь. Но кто сильно беспокоится, можете снять, укрыть. Или с укрыть. Если есть у кого спанбол, вот молодые, которые прошлогодние саженцы. Мне проще их пришлось укрыть. Как сейчас посмотрим в ведре вот так расположены. Вот саженцы. Я взял их таким щитом, как им в зиму я укрывал, и так же само накрыл. Здесь они сохранятся, даже и будет 10 градусов мороза, ничего с ними не будет. Вот там и есть почки тоже. Вот, но тут почки у меня вот, маленькие они, еще, как мы видим, вот небольшая почка, но она тоже при такой температуре, минус 5, может тоже вымерзнуть. Ну, вымерзнет, пойдет новая почка, или пойдут отрасли. Такая погода бывает раз где-то в 20-25 лет, как говорят прогнозисты. Так, видим, вот такие почки, которые вот-вот хотели распушиться, конечно, они погибнут, но рядом выйдет еще другая почка, которая попозже будет, но она все-таки должна выйти. Ну не выйдет, значит, пойдут поросли из нижней части куста. Вот здесь я показал, как можно было это все предохранить. Конечно, может быть, сохранили бы. Вот так я взял. Это мешок, а внизу прищепками прищепил. Но Можно взять также спанбул положить сверху, по всей длине, где расположены глаза винограда. И так же само прищепнуть прищепками или чем-нибудь другим. И, как видим, вот какие почки большие уже, вот распушились. Вот. Ну посмотрим, что с ними будет. Но этой ночью обещает еще похолодание больше. Если час пять, то обещают до 7 мороза. Сейчас мы посмотрим. Вот здесь, это у меня Кадрянка здесь, вот я как ее хорошо уложил. В таком состоянии эта лоза, я думаю, выдержит эти морозы. Хоть и почки, как мы видим, какие большие. Вот вот должны распушиться. Это кадрянка сорт. Также самое вот накрываю щитом эти И они здесь меня сохранятся. Ну это молодые кусты, которые год или два, их проще накрывать. Уложу вот так. Они меня расположены все в ведре и хорошо сохранятся. Вот такой обзор сделали по данному винограднику на данный период времени с вами был канал делаем сами надеюсь этого видео может кому будет полезной не забываем подписываться на мой канал чтобы не пропустить новые видео всем желаю удачи защите растений от морозов до свидания